Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Сегодняшний обзор вот этого устройства будет достаточно коротеньким, так как это первый запуск и тестовое испытание новой электролизной теплогенерирующей системы для бытового отопления. Как я уже сказал, это электролизная теплогенерирующая система, но не стоит путать ее с водородными системами для отопления. Ранее я много писал об этом, и сейчас, пользуясь случаем, хочу повторить, что отопиться водородом, либо гремучим газом, практически невозможно. Это невозможно с точки зрения отсутствия экономической целесообразности. Говоря о в теплогенерирующих системах потенциального потребителя в первую очередь всегда интересует ее эффективность. Данный теплогенератор был построен для отопления площади в 120 квадратных метров. Потребляемая мощность этого теплогенератора 2,5 ватта на каждый квадратный метр. Теплогенератор оснащен двумя парами выводов для подключения радиаторов отопления, которые размещены на корпусе в противоположных, параллельных направлениях. Резьба для подключения отводной трубы 1,2 дюйма. Устройство оснащено всеми необходимыми системами безопасности для бесперебойной работы в автоматическом режиме. Система аварийного отключения срабатывает по следующим параметрам. Превышение допустимого уровня температуры электролизера, Превышение предустановленного уровня температуры теплоносителя в батареях, по превышению давления внутри системы более 2,5 атмосфер и при снижении давления до критического значения, к примеру, при прорыве трубопровода или утечке теплоносителя. Итак, дорогие друзья, электролизные теплогенераторы уже доступны для заказа. Если вас заинтересовала данная продукция, пожалуйста, обращайтесь к нам по ссылке в описании по поводу ее приобретения. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.